Друзья, приветствую, добро пожаловать на мой канал по заработку в интернете. Меня зовут Давыдов Денис. В сегодняшнем видео я вам расскажу про социальную новую сеть Тон. От разработчиков о, Телеграма, от о, команды Дурова. Мы знаем, что Дуров головитый чувак. Вконтакте Телеграм создал, знает, как привлекать комьюнити. Возможно, это тоже будет очень успешная социальная сеть. Поэтому давайте разбираться и регистрироваться уже сейчас. Тут очень много прикольных фишек. То есть Здесь вы, плюс ко всему, когда делитесь контентом, активничать, и вы еще получаете зарабатывать криптовалюту ежедневно тон, которая в дальнейшем тоже может вырасти. К тому же она торгуется, ребят, много где уже. И через несколько лет, если активно пользоваться данной социальной сетью, возможно, это приведет к хорошим перспективам. Поэтому почему бы и нет, если вы как предприниматель, как блогер уже начинаете здесь осваиваться. Чтобы убедиться в том, что это не лоховозина какая-то, а действительно правдоподобная социальная сеть, поскольку очень много было фейков когда-то в свое время на ту же криптовалюту Tone и прочие сервисы, то зайдя на сервис официальный Tone.app, мы видим, что здесь очень много приложений от команды данных разработчиков. Здесь мы видим кошельки для различных операционных мобильных систем Android, iOS, десктопной версии, также мы видим здесь Тон Кипер, различные боты, биржи, где торгуется данная а, криптовалюта. Также мы видим различные программы, предложения, чаты, комьюнити и так, далее, и так далее. Также вот социальная сеть тонплейс. Вот она, собственно, здесь и отображается на этом официальном источнике. Сохраните данный сайт у себя где-то в закладках. Также тут эксплоуеры можно отслеживать транзакции, мосты и прочая полезная информация по данной криптовалюте. С этим понятно, да, то есть то, что это не мошенники, а правда подобный ресурс. Я вот буквально недавно зарегистрировался, очень быстро здесь прилипают подписчики, и можно уже начинать здесь публиковать контент, набирать аудиторию. Регистрация здесь бесплатная, ребят, ссылку найдете по данным видео ни к чему данной регистрации не принуждают, так сказать, да, но здесь есть определенные шаговые сейчас этапы в маркетинге, то есть, поэтому, возможно, в будущем не будет такая социальная сеть щедра на выплаты данной криптовалюты, поэтому, если здесь и развиваться, и активничать, то сейчас пока только начинается хайпиться, она, так сказать, в онлайне, поскольку так же самое было и с ТикТоком, те люди, которые подхватили тогда идею, очень огромную аудиторию, прям вот за бесплатно себе привлекли на аккаунты, поэтому, почему бы нет, нужно... Тоже на это обращать внимание. Здесь важный, а, ключевой момент, то что контент на тех людей, которые вы подписываетесь, он ограниченный. Чтобы пользоваться социальной сетью, а, сетью данной полноценно, видеть контент, кто что публикует, то нужно здесь заплатить 2 тона. А, то есть такая некая платная подписка здесь ежемесячная. Ну данную ежемесячную подписку, в принципе, можно там за, за неделю, за несколько дней отбить. То есть 2 тона это где-то в районе 5 долларов, где эти тоны можно приобрести, чтобы активировать данную подписку. Можно купить на бирже можно купить через те способы, которые рекомендует данная система. Но там где-то 1000 рублей, можно минималку купить. На бирже, а, там минималка по выводу тоже а, не такая минимальная, как Кудю просят именно здесь. Поэтому будет целесообразно, целесообразно, ребят, покупать данную криптовалюту через а, такой бот, криптобот. То есть он тоже от официальных источников. То есть я буквально потратил 500 рублей, то есть немного. И то есть эквивалентно 5 долларов, купил там 3 тона, тона и завел их уже непосредственно в кошелек и дальше уже отправил на данную систему и активировал подписку вот такой собственный алгоритм чтобы купить подписку вам нужно завести деньги еще раз говорю на тонн кипер данный кошелек скачайте на свое приложение на свой смартфон и дальше уже в самом этом после того как вы завели на тон кипер деньги криптовалюту тон после чего уже нажимаете купить активацию купить подписку ну и все используемся социальной сетью здесь есть партнерская программа можем приглашать партнеров, и от покупки подписок тоже будете получать определенные вознаграждения в виде данной криптовалюты. Также, ребят, доход здесь строится непосредственно от подписчиков и от создания интересного органического контента. То есть я не знаю, как алгоритмы здесь устроены, но они устроены умно, и они как-то распознают, когда вы в данной социальной системе лояльно себя да, ведете, нежели просто принудительно заставляете людей там, подписаться или там, подписывайтесь на много аккаунтов, лишь бы получить тоже взаимную подписку то есть я не знаю как так получается но алгоритмы они видят это все соответственно не будут давать вам возможности заработать то есть не будут ваши посты э, выводить в топы. вот поэтому нужно тут как-то органически э, комментировать лайкать, да тогда здесь получится заработать данную криптовалюту опять же я только тоже осваиваюсь в процессе буду делиться контентом как тут проходят дела Поэтому, думаю, аудиторию здесь можно будет набрать быстро, по крайней мере, в начале, когда социальные сети разгоняются, они дают такую возможность. Что, что здесь еще такого интересного? Так, по алгоритму, в принципе, понятно, да, регистрируемся, оплачиваем подписку и публикуем так же самый контент, как вы это делаете у себя в других социальных сетях, чтобы набрать аудиторию. Также, ребята, мы видим, что технология Web 3 очень сильно сейчас развивается. Это слияние интернета и блокчейна. Поэтому плейс это как раз история как раз про это. Поэтому уже сейчас используйте, будьте в тренде. В общем, еще что мне понравилось, то что к сообщениям, ребята, вы можете цену прикреплять помимо всего этого, то есть не только бесплатно общаться, но вы, к примеру, там, блогер, вы, к примеру, там, какой-то ценной инфой владеете, вы там продаете мануалы, курсы, обучение, полезную информацию, вы можете какие-то устанавливать цены к, вас, к вашим сообщениям, то есть криптовалюте то, поэтому человек, чтобы прочитал это сообщение, должен сначала оплатить, и только потом он получит доступ к этой информации, вот такая вот тут есть фишка тоже. Ну и плюс, ребят, вот эти тонны имеет смысл собирать, Поскольку никто не знает, чтобы через год, через несколько лет, возможно, эта криптовалюта принесет дичайшие какие-то эксы там. Понимаете? Поэтому уже сейчас проходите регистрацию, оплачивайте подписку, пользуйтесь данной социальной сетью, комментируйте. Э, если вы пользуетесь тон плейсом уже сейчас, как и у вас впечатление. Э, хорошего настроения, до встречи в новых видео. Понравилось видео, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока.